Добрый день. Вы искали лечение метаболического синдрома? Я врач-фитотерапевт Борис Качко, вас очень прекрасно понимаю. Метаболический синдром по-другому называют не иначе, как смертельный квартет. Почему это происходит? Дело в том, что основных компонентов 4. Это атеросклероз сосудов, при котором нарушается прочность и проходимость артерий от центра. Это сахарный диабет второго типа, при котором нарушается прочность и проходимость и проницаемость сосудов от периферии, от клеток. И два патологических процесса двигаются друг навстречу другу. В итоге на всем протяжении артериального русла нарушается фактически транспортная система основная. Гипертоническая болезнь тоже входит в метаболический синдром. И она отражает увеличение вязкости крови. Как только идет густая кровь по сосудам, для того чтобы затолкать ее в капилляр, сердце вынуждено повышать артериальное давление. Четвертый компонент это явление подахли или повышение уровня мочевой кислоты в крови. Мочевая кислота для того, чтобы выделиться через почки, организм тоже повышает артериальное давление. Пытается таким образом провести очищение крови. Вот эти четыре компонента, они очень хорошо завязываются в метаболическом мозге вашего организма. А это печень. Именно печень управляет обменом и белков, и жиров, и углеводов. И она же способна снижать вязкость крови после любой физической нагрузки, после любого физического, эмоционального, химического, электромагнитного стресса. Каждый стрессовый фактор увеличивает вязкость крови и фактически переводит работу в состояние отдыха. Когда вы устали, это индикатор 1, густая кровь, а густую кровь восстанавливает печень. Она возвращает кровь в первозданное состояние и человек опять готов к работе. Так вот, пока вы не восстановите свою печень, у вас метаболический синдром в полном составе или в частичном будет всегда присутствовать. Ну Я опубликовал более 40 Книг, одна из них что делать если у вас есть печень в этой книге расписаны условия оптимальной работы печени условия которые не стоит делать чтобы не нарушить работу печени вот почему потому что когда метаболический мозг вашего организма работает оптимально то и метаболический синдром не появляется а заодно не появляются и другие болезни и воспалительные и снижение иммунитета и аутоиммунные процессы то есть все эти заболевания многие из них завязаны на плохой работе печени когда вы печень восстанавливаете все эти диагнозы куда-то начинают деваться. Если вам это интересно, если вы хотите избавиться от смертельного квартета или метаболического синдрома, займитесь метаболическим мозгом своего организма. А лечение по методу доктора Скачко, оно системное, оно комплексное, оно поможет вам постепенно выйти из этого неприятного состояния.